друзья всем привет вы на канале про бэдминтон сегодня я нахожусь в шоуруме магазина VictorSport.ru не просто так здесь есть те элементы которые мне помогут в этом выпуске и я собираюсь вам рассказать историю о том как я нашел свою ракетку это многолетняя история которая завершилась буквально месяц назад может быть кому-то по названию по теме она покажется неинтересной но я посчитал что многим она будет действительно полезна те, кто так не считают и уже думает закрыть это видео, не советую этого делать, так как в этом выпуске будет розыгрыш ценного приза от меня. Сейчас декабрь 2022 года, скоро Новый год, и я решил одному из вас, подписчиков канала, сделать от себя новогодний подарок и разыграть ценный приз. Условия розыгрыша будут примерно в середине этого видеоролика, поэтому с вас лайк, подписка и поехали! Еще бы хотел добавить, почему я снял этот ролик, почему у меня появилась идея снять этот ролик про конкретно мою ракетку, которую я нашел. Это то, что раньше на этом канале были выпуски с тестом бадминтонных ракеток топа уровня, среднего уровня. Мы с Гришей Воробьем снимали эти ролики, он их тестировал, высказывал свое мнение может быть, это было мнение субъективное, но это я тоже повторял, что оно субъективное, да, может быть, там было что-то непонятно разъяснено, то есть я читаю комментарии, и некоторые комментаторы говорят, что да, спасибо за информацию, некоторые говорят, что вроде как бы много слов, но ничего не понятно. И у меня уже в планах есть идея сделать видеоролик по теории подбора ракеток для бадминтона, отталкиваясь от физических данных человека, от гендерного типа человека и от его скоростных характеристик. Поэтому подписывайтесь на канал, ролик обязательно будет. Бадминтонисты моего поколения, если кто играл в детстве, скорее всего начинали с вот этих вот ракеток. Это знаменитая «Ласточка-2», железная ракетка с слабой натяжкой. Но выбора особо в те года не было, поэтому... Что дали, тем и играли. Те, кто пришел раньше в бадминтон, да, скорее всего, в руки получили вот эти деревянные произведения искусства, которые сейчас ну, пригодны, может быть, для того, чтобы кисть хорошо накачать. Очень полезное, кстати, упражнение. Советую. В общем, в детстве я играл ласточкой. Иногда моя мама давала мне попробовать свою ракетку. Это была... Крутая ракетка, форза, очень легкая, полностью графитовая. Она, ну, по сравнению с ласточкой, естественно, была намного круче, легче, била сильнее. И, конечно, играть было ну, куда проще. Да? То есть, мне даже мама давала ее играть, давала ей играть на соревнованиях. Ну, в детских соревнованиях, это когда я еще... Бадминтон только начал ходить, и порой даже не знал, с какого поля подавать, поэтому, может быть, и не было смысла мне давать эту графитовую ракетку, дорогущую на тот момент. Вот. Но тогда как бы, я был и так очень счастлив поиграть такой ракеткой, хотя большой пользы мне это не принесло. Детство я походил в секцию и потом забросил бадминтон, в принципе, на много-много лет. Следующий период, когда я ненадолго вернулся в бадминтон, это были студенческие годы. Я тогда жил в городе Новосибирске. У меня была полностью графитовая ракетка, по-моему, Йонекс, не помню, какая модель. Ходил я ну, для того, чтобы не посещать уроки физкультуры. Вот, собственно, все. Не особо мне был тогда интересен бадминтон. И вот в 2009 году я возвращаюсь в Обнинск, и только через года полтора я начинаю ходить и играть в городской парк, где любители Обнинска летом играют. У нас там три площадки, играют пластиковым валаном. Мне дали ракетку, по-моему, Yonex Archsaber 5. Мне она очень понравилась на тот момент, но мне ее дали на время, а потом у меня появилась ракетка ArcSaber 5XF что-то такое, или XS в общем, ей было невозможно играть, по крайней мере мне и я начал искать уже ракетку, которой я смогу сделать то, что я хочу сделать потому что тем ArcSaber 5XF нереально было не пробить валан, не ударить смеш Ненормальную подставку, она мне просто не нравилась. Даже по сравнению с обычным ArcSiber 5. И после этого, да, я начал действительно искать ту ракетку, которую я смогу играть так, как хочу. Дальше. Каким-то образом у меня появилась ArcSiber 8. Тоже с какими-то инициалами. Она такая была в черно-оранжевых окрасе. Да, неплохая ракетка, там я уже чувствовал, э, что что-то ей могу сделать. Но она опять же была на время, и то ли я ее сломал, ударил, то ли что. Ну, в общем, опять у меня ее не было, и стало, вернулся я к этой Арксайбер 5XF. В итоге, в 2013 году я уже начинаю работать помощником тренера в, у нас в городе, в школе Олимпийского резерва. Там мне посоветовали присмотреться к ракетке «Бабалат». Ну, скажу, что мне очень она понравилась. Она была такая жесткая ракетка, дубовая. И действительно, я контролировал она. Хотя в одиночках ей было мне лично тяжело играть. То есть это была бабалат X-Feel Power, она такая черно-белая. Классная ракетка до сих пор у меня они только теплые воспоминания и так как не хватало некой хлесткости да, которая могла бы мне помочь в одиночках я себе сказал ракетку бабалат X-Feel Essential а, ну, у нас тогда просто вся секция была на бабалате поэтому я был приверженцем этого бренда и одежду и кроссовки покупал себе этого бренда вот в общем поиграл, мне она понравилась дальше по моему я сломал этот бабалат ну, потом его починил, у нас в Калужской области очень хорошо чинят ракетки, поэтому, если что, обращайтесь. И больше я себе какой-то ракетки не покупал, она мне, в принципе, устраивала, тем более у меня еще была та первая бабалат X-Fill Power, которая жесткая. Поэтому две ракетки мне было, на самом деле, за глаза. Дальше моя судьба сложилась так, что я начал работать в проекте victorsport.ru, и при этом продолжал играть ракеткой Бабалату, то есть синенькой Essential. И как бы я начал уже продвигать этот бренд, да, Виктор. Ну при этом мне такие: "Ой, Виктор, продвигаешь, а сам играешь ракеткой Бабалат. Ха-ха-ха". И я тогда, ну, задумался, действительно, почему я ракетками Виктор не играю? И начал пробовать. Выбор тогда, откровенно говоря, был не слишком большой. И в то время о ракетках и об обуви Виктор, ну, как-то нелестно отзывались. Я не мог понять, почему. Вот. И, в принципе, я не понял даже, почему. То есть я, видимо, не застал то время, когда ракетки, обувь, может быть, одежды Виктор были, может быть, не того качества, которое сейчас. Но неважно. И, значит, какой мой первый опыт знакомства с ракеткой «Виктор». Были сборы, новогодние сборы в СУКО с 2018 года, то есть с 2017 по 2018 год. Массовые сборы, там были братья Николаенко, Сергей Яковлев, о котором я еще чуть позже расскажу. И один из любителей сломал ракетку «Виктор». И сломал, ударил ее, может быть, от злости, не знаю, и выбросил ее в мусорное ведро. Я такой, блин, ну, я как бы готов взять ее и починить, может быть, кому-то подарить, может быть, себе как запасное оставить. Я, в общем, решил ее взять себе, отнес мастеру, он ее починил, и я даже ради любопытства решил ей поиграть. Перелом был в двух местах, но те характеристики, которые обладала эта ракетка, они мне настолько зашли, что я стал играть только ею. Я ее уже точно никому не готов был отдать. И вот она. Это конкретно вот эта ракетка. Это Victor JetSpeed S12. Сфокусируется, не сфокусируется? Видимо, нет. Что могу сказать о ней? Это офигенная ракетка. Я ей играл против моего тренера, первого моего тренера, мастера спорта. И я даже в одном розыгрыше, прямо перед его носом, у сеточки две такие сопли поставил. Он ничего с ним не смог сделать. Я просто обалдел от этой ракетки. В общем, все мои мысли стали только о ней, но, к сожалению, ее в продаже новых больше не было. И мне пришлось взять, как я думал, очень похоже на нее, это ракетка Victor JetSpeed S11. Сейчас ее у меня нет, я ее буквально две недели назад продал новому владельцу, надеюсь, он счастлив с ней. Ей я проиграл, ну, наверное, лет пять, может быть, четыре года. Какие на нее были жалобы? Ну, поначалу жалоб вообще не было никаких. Она была очень похожа на вот эту С-12. Более жесткая, более тяжелая по ощущениям. Но мне тогда было с ней кайфово. Может быть, я думал, что мне с ней кайфово. Не знаю. В общем, играл ей очень долго. 4-5 лет, насколько я помню. И в последнее время... Последний последние полгода-год у меня начала болеть рука от этой ракетки, кисть, предплечье, и откровенно доходило, что я постоянно мазал обезболивающими мазями, кремами для того, чтобы заглушить как-то как эту боль. А порой прекращал посещать тренировки, чтобы восстановить мышцы. В общем, меня эта ситуация перестала устраивать всячески и я принял решение искать себе ракетку на замену. И прежде чем я продолжу будет некая интеграция, как сейчас это можно говорить, а не рекламная пауза. Как я обещал, розыгрыш, предновогодний розыгрыш от меня. Возможно, вы досмотрите этот видеоролик до конца, возможно, не досмотрите, услышите мою историю. Но я хочу также услышать и вашу историю, как вы нашли свою ракетку. И та история, которая будет даже не на мой взгляд самая интересная, да, а на взгляд других зрителей, которые поставят как можно больше лайков этой истории вот, тому счастливчику, от меня будет новогодний подарок. А что это? А это комплект из вот этой майки и шорт вашего размера. Поэтому, ребят, дерзайте, пишите, строчите, мне интересно. А если будет интересно и остальным, вы получите вот этот подарок. С наступающим. И да, забыл добавить, в этой майке играет королева Удвинтона Тай Поэтому... Это очень крутая майка. И продолжаем историю, как я нашел свою ракетку. Дальше так получилось, что я начал заведовать магазином victorsport.ru, И у меня появилась возможность брать и тестировать ракетки, которые есть в нашем магазине. Я их стал перетягивать, пробовать ими стучать. И вы знаете, по сути, ничего мне так вот прям, чтобы конкретно не нравилось. То есть какие-то ракетки были, наверное, хороши в чем-то по-своему. Они все хороши на самом деле, почти все. А, по-своему, да. То есть у меня даже стала возникать мысль, а может быть мне одну ракетку подобрать для одиночек, а вторую ракетку подобрать для пар. Я начал смотреть характеристики, да, то есть, ну, производитель же на свои модели закладывает нек некие характеристики ракеток, да, чтобы они подходили для определенных игроков. Ну, вы знаете, там атакующие стиль игры, защитные, универсальные, миксты и так далее, и так далее. Вот и производители, соответственно, вкладывают там баланс в голову, в нейтральный в ручку, вес, жесткость, все эти параметры в ракетках они призваны для того, чтобы угодить именно конкретным игрокам, да, то есть на любой вкус и цвет, пожалуйста. Вот. И среди вот этого всего многообразия я начал тестировать ракетки, и даже сперва уже подумал о том, чтобы вот взять, допустим, вот эту вот ракетку, это у нас Victor Lightfighter 60, классная ракетка, почему-то, правда, продается заводской струной, хотя она топовая, легкий вес, примерно 78 грамм, баланс в голову и достаточно гибкая. То есть для одиночек, в принципе, особенно, ну, как я думал, что вот у меня рука болит как раз из-за того, что вес большой в ракетке моей старой, да, я думал, она мне будет отлично, но... Что-то было в ней не то. Хотя, хотя для девочек, я думаю, она подошла идеально. Девочки, которые любят легенькие ракетки, которым действительно сложно выбить там валан на задней линии, вот эта ракетка будет, думаю, идеально. По мне так. Классная ракетка. Но не моя. Дальше я начал задумываться о ракетках, которыми играют мировые звезды. Да, вот допустим. По одиночкам это ракетка Trust Rev, Ей играет королева Бадминтона Таюзинь. Она, правда, играет белым цветом, но белый цвет был ограниченной серии. А сейчас их выпускают в таком вот черном цвете. Ракетки, кстати, очень популярны, как оказались. Даже в России. То есть они мне приехали вот новая поставка буквально три дня назад, две ракетки уже купили. Вот Этой ракеткой играет, помимо Таюдзинь, еще играет и парный игрок Хендре Сатиаван. То есть она такая универсальная, нейтральный баланс, достаточно средне-жесткая, прикольная. У нее еще и ручка пластиковая. Я ей поиграл одиночку. В принципе, хороша. Хороша, может быть, она не подыгрывает. Не подыгрывает. Так же, как та JetSpeed S12. Вот. И я ее практически уже себе выбрал, да для того, чтобы, по крайней мере, чтобы она была мне одиночная ракетка. Но что-то меня остановило. Дальше я решил попробовать ракетку Yonex Astrox 99 Pro. То есть э, та ракетка, которая играет Кента Мамото. Но ну, Кента Мамото играет версии White Tiger. Это Wild Cherry. В принципе, одно и то же. Вот Ракетка неплоха. Неплоха. Правда, я пробовал до этого оригинальную. 99 ю Астракс. И она мне показалась более понятливой. Объясню, что я имею в виду под словом более понятной. Я этой ракеткой... Пробовал играть одиночку, и мне показалось, что я и не могу играть точно. То есть одним ударом я отправляю валанчик в поле, вторым в аут, третьим не добиваю. И я не мог добиться некой стабильности, то есть я не мог понять, с какой мне силой ударить. То есть она мне показалась абсолютно неточной. А это в одиночке достаточно. Да и не только в одиночке, в принципе. Это во всех категориях очень важный параметр. Когда ты знаешь, с, какую, с каким усилием бить, чтобы валанчик упал туда, куда тебе нужно. К сожалению, эта ракетка давала некий разброс. Вот. Поэтому не подошла. Но, насколько я знаю, и Сергей Ферранти играет. Вполне себе удачно. Следующая ракетка, к сожалению, ее сейчас здесь нет. Это был очень редкий экземпляр. И те, что мне удавалось возить в Россию, скупали прям сразу же. То есть, допустим, я даже заказывал ракетку для себя. И люди очень просили, пожалуйста, продай. Сейчас их не достать, потому что их больше не выпускают. Но стали выпускать вторую версию Это ракетки. Это Victor Traster Riga 2. Я пробовал э, первую версию. Она для одиночек обалденна. Э, кстати, этой ракеткой играет Лиззи э, Жиа. Это... Китайский игрок, он выиграл в этом году All England и еще много чего выиграл. К сожалению, не успеваю следить за всеми его играми. Что можно сказать об этой ракетке? У нее баланс смещен немножко в голову. Она такая же жесткая, как и Traster F. То есть она уже начинает мне подыгрывать и я ее рассматривал именно как одиночную ракетку но сейчас вот она мне приехала 4 дня назад еще не успел ее натянуть еще не пробовал хотя уже две ракетки купили но пока есть время натяну попробую потом выскажу свое мнение может быть может быть... Э, и возьму ее себе. Хотя... Не знаю. Посмотрим. Параллельно искал себе парную ракетку. Э, той, чтобы можно было и атаковать, и быстро как-то разыгрывать. Вот пробовал Астрахс 88D Pro. Так, нет, это Game. Вот она, Pro. Э, в принципе... В принципе, она хороша, но для меня было непонятно. То есть непонятно, она как-то то ли бьет, то ли не бьет. То есть как-то через раз. Мне в этом плане больше, наверное, импонировала ракетка arcsaber 11. Вот в той ракетке играть пару было просто в удовольствие. Она прям и подыгрывала, и смыши мощные. И многие, я думаю, со мной согласятся, и любители, и профессионалы, что та старая ракетка ArkCyber-11 до сих пор пользуется огромным спросом. К сожалению, ее перестали выпускать. На ее смену вышла ракетка ArkCyber-11 Pro. И раз уж я начал говорить про ArkCyber-11 Pro, мне удалось ее протестировать. Она у меня в магазине была. Причем мне ее удалось протестировать как раз вместе с ArcCyber-11. То есть я, допустим, стучал высокодалекие удары. Один удар я делал Арксайбер 11, второй удар делал Арксайбер 11 Pro То есть перехватывал, успевал перехватывать эти ракетки И вы знаете, мне больше все-таки понравилось, как бьет, насколько точно бьет, насколько подыгрывает ракетка Арксайбер 11 старая Но при этом 11 Pro она тоже очень даже хороша настолько хороша, что я уже задумался ее прям себе взять, как только появится у меня их в наличии больше. К сожалению, может быть, моему, у меня ее быстро достаточно купили. Новые у меня едут, скоро будут. Но история это сейчас о, той, о моей ракетке, и это не ArcSiber 11 Pro. Что еще удалось протестировать, это ракетка AuraSpeed 100X. Этой ракеткой играет э, напарник э, Хендра Сатиавана. Это тот, который играет в Трастер-РФ э, Мы с Гришей Воробьем делали тест этой ракетки, э, о чем я уже говорил она хороша я прям чувствую эту ракетку она очень точная точная, действительно хлесткая, хотя по заявлениям здесь указано, что она с больше средне жесткая, то есть даже не средняя по жесткости, а больше к, к жесткой да. а, при этом ощущается то, что ты своими ударами добиваешься ровно того, что ты хочешь в плане точности. То есть, куда тебе надо попасть, э, как твоя кисть ударит, то эта ракетка сделает. На сетке идеально, у короты идеально. Смеши, ну, мне кисти, наверное, не хватит, чтобы ей прям смеш пробить, хороший, качественный. Э, потому что она не подыгрывает. И наверняка Гриша тогда был прав, что этот вариант получше, чем Astrox 88S Pro, да, то есть скилл, которая больше призвана для точности, да, то есть такая разыгрывающая ракетка. Поэтому, да, Мохаммед Асан, он Прям, наверное, эта ракетка для него. Как раз вот разыгрывающий, быстрый игрок. Она кайфовая. Но, как я уже сказал, в паре она мне не подойдет. Она не подыгрывает, она не позволяет лично мне бить смеш. Может быть, вам позволит. Пробуйте. Пока что, вот, к сожалению, в одном экземпляре у меня она осталась. Вот. Хороша. Хорошо. Следующее, чисто попробовать решил ту ракетку, которой играет Анастасия Шаповалова, нынешняя Алимова, наша чемпионка. Это ракетка Victor Drive x 9X. То есть мы тоже ее когда-то испытывали, тестили. Это у нас универсалка, жесткая, с нейтральным балансом, вес 4у. И вы знаете, многим она нравится. Может быть, больше нравится универсальным игрокам, может быть, больше прекрасному полу, потому что серия DriveX, она такая универсальная, защитная. Пришла на смену серии Hypernana. у Виктора я имею в виду. Вообще симпатичная ракетка. Мне она очень нравится. Такая сиреневых, фиолетовых, синих цвета, розовенькие присутствует. Стильная ракеточка. Тоже с пластиковой ручкой. Эта технология называется Fricor. Быстрая. Но одиночку я не знаю, как играть. Наверное, это больше знает Настя Шаповалова. Ой, простите, Алимова, как ей играть одиночку, Как ей пару играть, я тоже не знаю. В общем, не мое, но она хорошая. Ну и дальше меня не покидали мысли о том, чтобы как-то раздобыть ракетку, ту самую Виктор С-12. И я решил залезть на Авито и, о боже, я нашел там эту ракетку. Вот она, не в синей, а в желтой раскраске. И первые версии этой ракетки действительно выпускали в желтой раскраске. Я связался с продавцом, продавец из Москвы на Авито заверил, что это оригинал, тем более цена была более чем привлекательная, 3000 рублей, вот я видел, что в этом то ли магазине, то ли в объявлениях продавались еще ракетки и йонексы, и всякие разные в принципе по хорошим ценам и но ну, у меня сразу мысль, да, что продает ну, бадминтонист какой-то бадминтонист, бадминтонистка там тем более еще в объявлениях станок для натяжки струн продавался Я думаю, ну отлично может быть человек не знает, что он продает действительно классную ракетку, да, и за 3000 прям я такой сразу перевел деньги меня в тот же там буквально через 20 минут и отправили. Я ее получаю, начинаю играть и понимаю, что это совсем не то. Сразу ощущение, что это подделка. И вы знаете, впоследствии я оказался прав. Я ее сломал, отдал на, на починку. Там сказали, что это пустышка, что это действительно подделка. Но у меня сразу мысли эти начали вкрадываться, как только я увидел, что здесь и гравировка отличается, надпись, и раскрас какой-то, прям, ну, не похожи по шрифтам с вот этой вот самой первой, оригинальной. Да? То есть это-то я знаю, что она настоящая. Вот. И рассчитывал, что вот это. Но что поделать? Имейте в виду, что на Авито не всегда добросовестные продавцы Хотя меня заверяли, что она оригинал и так далее, и так далее. Я ладно, уже не стал там спорить, устраивать какие-то там разборки и так далее Будет мне уроком, буду играть и в нашем городском парке Ребятки, наверное, надо подходить уже к кульминации этого видео И наконец-то рассказать, как я нашел свою ракетку и что это за ракетка в октябре этого года в рэкет-кэмпе, что возле сербха у нас проходил пятый ежегодный турнир на пару. И на этом турнире провод... были участники из группы бадминтонистов, которые тренируются у Сергея Яковлева. Он там проводил сборы. И я увидел, что его сын, это ему, по-моему, года 4, бегает по корту. С именно той синей оригинальной ракеткой Виктор С-12. Вот она. Я такой, говорю, Сережа, а скажи мне, пожалуйста, ты можешь мне эту ракетку продать? Он такой, да, конечно, пожалуйста, покупай. Я ему такой говорю, слушай, ну давай я тебя возьму на пробу, на тест, постучусь на тренировке, и если все понравится, я ее куплю. Ну потому что, ну мало ли что, да, вдруг опять какой-то не оригинал, какая-то подделка. Вот. И вы знаете, после первой тренировки, даже я бы сказал не после первой, а во время первой тренировки, примерно спустя час игры, я уже беру телефон и просто перевожу ему деньги, пишу сообщение «Сережа, большое тебе спасибо». Это именно то, что я искал. Это именно та ракетка, которая мне позволяет играть и одиночки, и пары, и которые я понимаю, и которая также прекрасно мне позволяет, так сказать, вешать сопли да, возле сеточки. Это моя ракетка, ребят. Дальше в начале ноября турнир в Минске, на котором мы были э, с организаторами. и я у организатора узнал, что его спортсменка продает очень такую же ракетку. Я очень попросил э, забронировать. и в итоге, когда я приехал на турнир, я купил себе еще одну такую ракетку. Теперь у меня их две, две целых ракетки и одна, вот эта вот чиненная, та самая первая, которая была сломана в двух местах. В общем, две целых ракетки, третья запасная. Вы знаете, вот модель на самом деле не новая, не свежая, да? После JetSpeed S12 выпускалась JetSpeed S12 второй версии. И мне по отзывам сказали, что она похуже, чем вот это. Я даже как бы не стал тогда и пробовать, и покупать. доверяя все-таки опыту других людей. Поэтому мой вам совет. Если вы когда-то найдете именно ту ракетку, которая ваша, которая ляжет вам в руку, Берите, скупайте сколько можете, сколько вам позволит бюджет, сколько вам позволит э, желание играть ею до конца своей бадминтонной карьеры. Потому что ракетка выпускается много всяких разных. Когда-то выпускались и хорошие ракетки, и после этого на примере Йонекса могу сказать, что вот у них ракетки серии PRO Астрахса, да, они, ну, откровенно говоря, стали хуже. И это не мое личное мнение, да, это мнение тех бандвентонистов, тренеров, игроков, которые ими играли и продолжают играть. То есть я по разным концам нашей страны со всеми общаюсь и вот мне высказывают, что да, хуже. Вот. Но на самом деле производители они не специально делают ракетки хуже, они экспериментируют, они стараются их улучшать, может быть что-то удешевлять, может быть и наоборот, вносят какие-то новые технологии. Но не суть. Суть в том, что, как сказал наш великий Александр Николаенко, 14-кратный чемпион России, не важно какие характеристики у той или иной ракетки, важно, чтобы она легла вам в руку что хочу сказать конкретно об этой ракетке она жесткая она с небольшим смещением в голову она очень похожа очень похожа на аркеber 11 и также она похожа на ленинг 9000 калибар c ленинг калибар 9000 c вот так вот правильно. То есть я все три ракетки э, на одной и той же тренировке брал и по очереди им стучал, и между ними была реальная схожесть. То есть, э, как я уже говорил, то есть мне понравилась ракетка Ярксайбер-11, этот Виктор похож, и на нее же похож ленинг 9000 c Кальбар, по-моему, серия. Вот. Всем спасибо за то, что досмотрели этот видеоролик до конца. Надеюсь, моя информация для вас была хоть немножко полезна. Ищите свою ракетку, если вы ее еще не нашли. Если вы нашли свою ракетку, то купите еще про запас, пока их выпускают. Либо скупите на авито, но ну, а на авито покупайте очень осторожно. И с вас лайк, подписка и до встречи.